Итак, сейчас мы разберем пьесу, которая называется «Дождик» Мэйкопара». Пара. Вещь очень популярная в детской музыкальной литературе. И хочу сказать, что она, хоть она такая и детская, но она очень вполне взрослая, потому что исполнить ее по-настоящему, вот я сейчас перед этим, как сейчас сделать эту видео, эту видеозапись, я минут десять потратила на то чтобы просто ее в быстром темпе так более-менее пристойно сыграть поэтому хочу сказать что исполнить эту вещь действительно по-настоящему как-то по-взрослому очень сложно вот поэтому я рекомендую эту вещь и взрослым на каком-то таком среднем уровне кто сам начинает играть очень с ней непросто с этой вещью не настолько симпатичная что ее и взрослому человеку не зазорно будет выучить и сыграть где-нибудь Итак, попробую сейчас продемонстрировать темп беру быстрый Все, вот такая коротенькая миниатюрка, дождик как бы закончился. Вот он такой солнечный летний дождик, грибной, можно сказать. Ну, очень такой ненавязчивый дождик, поэтому играть тяжело, ни в коем случае нельзя. Вот как, например, разбирать эту пьесу. Да? Вот человек начал ее учить там. Да? Репризы, понятное дело, как правило, повторяется. Значит, что здесь следует сразу учесть? В музыке существует два приема основных. Прием, так называемый, из клавиатуры и прием в клавиатуру. Вот смотрите, здесь классика. Прием из клавиатуры. Это стаката и улетающий такой вот. Как будто мы не успели еще к инструменту прикоснуться, мы уже из него вылетели. Вот этот вот прием очень популярный в таких вот вещах, где легкость нужна. Из клавиатуры парящая легкость, как перышко. То есть нам не то, чтобы там мы обожглись, нет, даже не обязательно обжигаться. Нужно просто парить, вот, оттолкнуться и полететь. Вот, сидеть, конечно, нужно достаточно высоко от инструмента, чтобы... Низко, но ну, можно и низко сидеть, просто здесь в видео не видно, как я сижу, но ну, я сижу достаточно низко, обычно у меня посадка. Вот мы как бы оттолкнулись и улетели. Вот этим приемом стоит, его нужно почувствовать, его нужно как бы поймать у себя в состоянии, в состоянии души. Вот, и вот, и вот эти вот две ноты играются этим приемом из клавиатуры. Вот. А потом третья нотка будет прием в клавиатуру. И в нотах нон-лигата стоит такая черточка. Вот, вот эти вот две ноты стаката из клавиатуры. А этот нон-лигата. То есть у нас была разница. Вот, разберем правую руку. Вот сейчас левую убираем. Правая рука. Потом опять из клавиатуры. И опять в клавиатуру клавиатуры в клавиатуру в клавиатуру в клавиатуру да? вот в медленном темпе правую руку нужно отработать до автоматизма доведя вот эти два приема первая часть маленькая дальше вторая часть почти такая же До, до диез у нас. Все, закончилась первая часть. Мы это все много раз играем, доводим до автоматизма. Вот первый день занятия. На следующий день мы рассматриваем левую руку. Тут играть нечего. А, вот здесь. Да, Додиес. да. Значит, у нас до диез, до диез, соль диез, соль диез и до диез. Правильно. Два до диеза из клавиатуры. Два соль диеза из клавиатуры. И до диез в клавиатуру. Как будто точку поставили. Осмысливаем левую руку. Советую все отдельно осмысливать. Значит, два до диеза, два соль диеза. Легкие, как тень. И до Диес легкий в клавиатуру. Теперь соединяем. Да. Еще раз вторая часть, вернее. Да. То есть важно понять правую руку отдельно, левую руку отдельно. И как только мы это усвоим, у нас новый этап – это когда мы можем соединить эти две руки. И еще важный момент: левая рука в этом произведении остается левой рукой как, как аккомпанемент. Она не должна э, быть на равных с мелодией. Вот как ученики играют, если на равных. Видите, она на равных. Нет, левая рука должна оттенять правую, быть тихонечко. Да, вот, Чтобы этого добиться, нужно отдельно обязательно прослушать левую руку, отдельно все поиграть и выиграться в нее, и только тогда все получится. Переходим ко второй части. Вторая часть. Это она такая разгоночная. То есть в этой второй части будет, как, будет какое-то событие, какое-то развитие. Мы должны это показать. Вот оно, первая часть этого развития. Учим. А сначала вместе показываю. Как бы... конечно же, ведет тему правая рука, а левая немножечко ее как бы подчеркивает. Вот смотрите. Ми, и тут ми. Соль диез, и тут соль диез. Си, рэ Это мы тут как будто закрепили результат. Мы поднялись на какую-то ступень, постояли там. Дальше пошли на вторую ступень. Опять закрепили. Опять закрепили. Постояли, вот поднялись. И вот на этой второй ступени мы как будто бы, вот на этой вершине, на вершине дождика, начинаем танцевать истинный танец дождика. Вот он. Один раз. Второй раз. И последний. Третий раз. И вот тут мы по-настоящему триумф дождику сыграли. И после этого мы переходим. К настоящей нашей репризе и дождик закончился почти не начавшись такой маленький летний короткий дождик ну что ж вот такая детская пьеса вполне взрослая очень рекомендую